Дорогие друзья, новый день с вами в эфире. У нас сегодня очень интересный гость, точнее гостья. Итак, встречайте, пожалуйста, представитель проекта в Украине Ксения Курила. Ксения, добрый день. Добрый день, Инна. Рада очень видеть вас. Вы к нам сегодня с хорошими интересными новостями. Я знаю, что к нам на Украину, в наш город Киев, приезжают очень скоро, очень Известных два мастера из Казахстана. Это Саулия Жумахан и Мурат Тинебаев. Вот давайте, наверное, с рассказа о них и начнем нашу программу. Да, действительно, приезжают из Казахстана два уникальных автора. У них очень много тренингов и авторских методик. Они оба психологи практики, психологи соматики, тренеры личностного роста коучи, телесные терапевты, тренеры тайского массажа. Можно сказать, что это действительно люди, которые шли очень долго к созданию этого авторского тренинга, о котором вы только что вот сказали, да? но перечисляя, понятно, регалии, все-таки давайте мы сделаем акцент на этом тренинге. Чем же примечателен этот тренинг, раз он широко известен не только, скажем так, в Казахстане, но и далеко за его пределами? Да, действительно. У них очень много слушателей учеников по всем мире. Это и Украина, и Россия, и Европа, и Израиль, Америка. Этот тренинг они начинали делать для себя. То есть они решали свои какие-то жизненные ситуации и сначала пробовали его на себе. У них очень много техник и методик, которые они сначала на себе пробуют, а потом с их помощью помогают людям. А что же ты за техники, Ксения? Вот давайте ближе к теме, да? Вот я знаю, что широко используется техника щелчков, но об этом мы подробнее немножечко попозже поговорим, а все-таки вернемся к результатам. Большое количество людей, которые прошли этот чудесный тренинг, значительно изменили свою жизнь. Изменили жизнь не только в контексте лично, их каких-то взаимоотношений, бизнеса, со здоровьем, да, особенно со здоровьем очень также многие люди решили те или иные проблемы. За счет чего такой потрясающий результат, ну как бы я подвожу к тому основной принцип действия вот, их инструментов, которые они предлагают на своем чудесном, замечательном тренинге. На самом деле у них в арсенале очень много инструментов. Они используют и телесную терапию, и психологию, и какие-то свои авторские наработки. В основном это работа с энергией. Но в каждом случае это индивидуально смотрится. Каждый человек индивидуален, у него своя проблема. Они каждому находят индивидуальный подход. И основная их чем они отличаются, они вместе с человеком находят первопричину. Почему лично у этого человека возникли такие проблемы? Потому как все проблемы жизненные – это следствие. И если не найти причину, то устранить эти проблемы будет проблематично. И поэтому они каждому человеку подходят индивидуально и помогают найти именно первопричину. А какими инструментами? Это уже индивидуально. Где-то коучинг, где-то психология, где-то телесная терапия. Это все в комплексе, плюс работа с энергиями человека, чтобы человек сам научился распределять свою энергию в нужное русло, туда, куда ему необходимо. В нашем городе будет очень, пройдет очень интересное, такое значимое событие, это открытая встреча, на которую Сауле и Мурат, также вы, как представитель, приглашаете всех киевлян, и не только киевлян, да, потому что нас сейчас наверняка смотрит очень много людей со всех уголков нашей чудесной страны, и все желающие могут приезжать на открытую встречу. Вы получите настолько много интереснейшей полезной, необходимой информации, пожалуйста, приходите. Вы на открытой встрече сможете познакомиться с этими двумя чудесными мастерами и с Сауле, и с Муратом. Получите ответы на многие вопросы. Вы сможете просто получить уже даже на открытой встрече те необходимые живые инструменты для того, чтобы в любом аспекте вашей жизнедеятельности решить тот или иной волнующий вас вопрос. Наша аудитория в большинстве, конечно, так вот переважна украинскую мовою. Это бизнес, да, скажем так, люди, которые, э, деловые люди. Э, скажите, пожалуйста, каким образом этот тренинг может помочь и решить какие-то проблемы, и какие именно этой категории? На самом деле, деловые люди очень много времени уделяют бизнесу. И зачастую не хватает времени на все остальное. То есть идет перекос в бизнесе, все хорошо, зато семья страдает, либо со здоровьем начинаются проблемы. Потому что обычно не хватает времени на отдых, на, на общение с семьей. Поэтому очень редко людям удается достичь баланса. Мурат и Сауле помогут найти именно тот баланс, чтобы человек смог э, реализоваться в, в жизни и при этом, чтобы у него все сферы жизни были в гармонии. Потому как э, в наше время очень важно не, не, быть не только деловым успешным, а и ш, чтобы в семье были хорошие отношения и здоровье, чтобы... Потому как э, э, без здоровья никакие успехи не будут радовать. Ну я с вами совершенно согласна. Очень сложно совместить деловому человеку э, заботу о семье с заботой в бизнесе, как правило, уделяется внимание чему-то одному и э, другая сторона очень страдает. Я уже не говорю о других аспектах. Да? И инструменты, которые дают Сауле и Мурат на своем замечательном тренинге э, значительно помогут э, любому деловому человеку научиться быть э, ну как бы вот всеведущим. Да? Можно то есть, как бы решить все вопросы без потерь энергетических, без потерь со здоровьем, без потери во взаимоотношениях и так далее. А вот как, дорогие друзья, это вы все сможете узнать на открытой встрече. Приходите, пожалуйста. Вас ждут удивительные мастера из Казахстана, которые поделятся с вами своими уникальными, замечательными знаниями. Ксения, мне бы очень хотелось, чтобы вы немножечко поподробнее остановились на технике щелчков. Вот буквально два слова. Авторская методика Мурата Тенебаева, «Волшебные щелчки» это уникальная методика, которую очень сложно описать, как она происходит. Это надо прийти и почувствовать на себе. Потому что это работа энергии. И э, Мурат как автор э, ну, не, ну, это невозможно словами объяснить. Ну там хорошо, результаты. Вот результаты. Что в результате? результата, она работает настолько, эта техника работает настолько избирательно, каждый человек приходит со своей проблемой. И там решаются проблемы и по здоровью, и некоторые по умоложению получаются. Получают результаты и по похудению. Очень много результатов было по недвижимости. Казалось бы, методика больше к здоровью относится. Но очень много денежных. Находили работу люди после долгой долгого перерыва и очень много было результатов когда разрешались вопросы с недвижимостью когда они не, не могли долго лет 10-15 продать э, какой-то дом после интенсива э, получалось продать либо найти квартирантов то есть там очень-очень много удивительных и очень с ногами много результатов когда э, Тяжело было ходить после интенсива, шишки рассасывались, легче стало ходить с органами внутренними. У каждого своя проблема решалась, потому что на интенсиве каждый работает, там несколько блоков, каждый работает со своей проблемой, есть блок по, финансовой, по финансовому вопросу. И есть общие вопросы, когда вся группа работает над одним вопросом. Ну, я, я недаром почему-то, вот, мне захотелось сильно немножечко более подробно на этой технике, хотя, конечно же, всю подробную информацию в полноте, такие друзья вы сможете получить на открытой встрече. Ну, а люди, которые закончили тренинг, которые вот закончили обучение, вот, скажите, насколько вот они рассказывают, насколько их жизнь меняется? Я знаю, что вы сами, прежде чем стать представителем Мурата, и Сауле у нас в Украине получили также очень большие результаты. Вот пару слов о своем опыте. У меня в основном были результаты, которые помогли мне стать более уверенной в себе. У меня не было каких-то больших проблем со здоровьем. У меня вопрос больше был о выборе предназначения. То есть я, когда с ними начала работать, я поняла более ясно, куда двигаться, чем мне заниматься. То есть я поняла, в чем мое предназначение. Плюс я как-то стала более увереннее, и у меня легче стало... Мне легче стало управлять временем. То есть, это тоже немножко сказочно звучит, но настолько растягиваются сутки и успеваешь больше, когда ты можешь свою, своей энергией распоряжаться так, как тебе необходимо. То есть То это есть очень вот важно. Вы впечатлились результатом, и э, вот вам как бы у вас поменялась, мне кажется, жизнь в люб... Во Во всех а, аспектах? Да? канале. Конечно, жизнь очень меняется, потому что это совершенно другие, это другая деятельность. То есть, я в корне поменяла. Это другие люди, другое общение. Плюс, когда ты понимаешь и видишь, когда очень многие люди получают результаты, и хочется помочь другим людям, чтобы как можно больше людей получили свои результаты. Потому как некоторые, может быть, где-то не понимают, где-то, может, кому-то кажется это фантастическим, но где-то, может, стесняются, не верят в свои результаты. Очень много людей приходят, и каждый... там, ну, это Восторг. Да, восторгов очень много, поэтому я не успеваю читать эти все отзывы. Причем я некоторых людей лично видела. То есть это не, не, не то, что люди придумывают. Я лично, конкретно. На, и, и на работу находят. И меняют свое призвание. Были такие, которые вот тоже она стеснялась помогать людям. Но прошла тренинг денежный. У них есть тренинг открытие денежного потока. И они ее помогли направить, ее, чтобы она не стеснялась и смогла себя показать так, чтобы люди к ней пришли. И она не стеснялась свои услуги людям предлагать и получать за это вознаграждение. Ну, все-таки мы не будем голословными. И в этот раз, дорогие друзья, поэтому предлагаем вам посмотреть сейчас небольшой сюжет, в котором вы увидите свидетельства людей. Получили эти интересные резу... Вернее, не результаты. Результаты уже само собой. Я имею в виду инструменты, позволяющие получать в свою очередь такие результаты. Смотрим. Здравствуйте. Меня зовут Алира. Я только что с тренинга сам Я очень много для себя взяла с этого тренинга. Были разные практики, три, э, техники. Э, мне понравилась техника оздоровления органа. Мы сегодня работали с печенью. Э, я надеюсь, что моя печень больше не будет меня подводить. Э, я, с, я сегодня с ней хорошо э, поговорила, и она немножко подмигнула, сказала, что все будет окей. И, вот, и, и также мне понравилась а, работа с деньгами. То есть эта тема очень важная и актуальна на сегодняшний день. А, я ощущаю себя уже, что я живу в изобилии, и я очень благодарна Сауле за приглашение на этот тренинг. И надеюсь, что в дальнейшем я смогу использовать все эти техники, и все негативные установки больше никогда не появятся в моей жизни, и все будет отлично. Спасибо, благодарю. Здравствуйте, меня зовут Бульсара. Сегодня мы прошли тренинг у Савелья Махан. Я была на многих тренингах, у Савелья была на таком тренинге в первый раз. Это у нас такой раздел вот, в этом большом-большом тренинге, который мне кажется нужен всем всем без исключения, ведь все наши проблемы родом из детства. А этот блок дает такую мощную силу в плане прощения самой себя, наконец-то полюбить саму себя, полюбить сами себя. И этот тренинг, который дает Саджи Махам, он, он, он, он, он, он научит всех, даже те люди, которые не знакомы с этими техниками, не знакомы с этой темой вообще. Но если ему сказать, вот у тебя в детстве была проблема, вот. Ты ее решишь здесь, и это будет здесь. Вот я прошла его, как будто, знаете, ощущение было, что я где-то блуждала, бродила. Не я, а не отсюда, ну, мое ментальное я. Где она была, вот, что она делала, я не знаю. А тут она вернулась просто домой. Оказывается, вот она я, и там, и там, и там, и там. А я не там, не там, не там. Вот она, вот, вот дом. Вот оно мое сердце, вот мой дом. Я есть любовь. Я есть любовь, я есть радость, я есть уважение. Вот этот тренинг всему этому учит. Люди, идите на тренинге. Вам всем понравится. Приходите к Стану Жумахат, она покажет, научит, расскажет. Приходите. Всем пока. Ну вот, дорогие друзья, вы сейчас посмотрели небольшой сюжет. Конечно же, это маленькая капля в том море впечатлений, которыми с удовольствием с вами поделятся люди. И, конечно же, на открытой встрече вас ждут сюрпризы. Пусть это будет маленькая интрига. Я очень хочу, чтобы мы с вами немножечко более подробно еще пару слов вот поговорили о, об, об открытой встрече о самой. Вот что там будет проходить, происходить. В первую очередь это будет знакомство. С 2014 года работают онлайн, провели очень много, 700 консультаций индивидуальных, 15 потоков волшебных щелчков, более 3000 результатов уже люди получили. Вживую это будет выступление в Украине, поэтому в первую очередь это будет знакомство с ними. Они немножко расскажут о себе, какими методами они пользуются, что, чем могут помочь людям, кому что может помочь. Мочь. И они затронут еще такую тему, почему, где кроются первопричины проблем людей, которые их волнуют. То есть почему безденежье, почему одиночество. Все вот эти вот вопросы будут освещать, как это можно решить, откуда это пошло. Будет у них возможность, на открытой встрече будет возможность записаться на индивидуальную консультацию. 10-15 минут, на которых вы сможете высказать свою проблему, рассказать о том, что вас волнует, и они помогут вам найти первопричину, почему у вас эти проблемы и что можно с этим сделать, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы это решить. Кроме того, будет розыгрыш. Чудесно, спасибо вам огромное. Мы ждем вас. Остается поблагодарить нашу замечательную гостю. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. И надеюсь, что мы в этой студии еще обязательно вас увидим. Да, спасибо и вам, что пригласили. Я тоже надеюсь, что мы еще увидимся. Спасибо огромное. До скорых встреч. До свидания.